Итоги месяца чистоты и благоустройства в Одинцовском округе, а также планы на лето по содержанию дворовых территорий озвучили в ходе еженедельного совещания главы муниципалитета. Все наши подрядчики и муниципальные бюджетные учреждения, за которыми закреплены были территории в СКПД, провели все циклы работ по прогребанию газонов – один цикл, уборка смета – два цикла, механизированная уборка дворов – два цикла, мойка контейнерных площадок – один цикл. Все запланированные работы выполнены на 100%. На смену субботникам пришел период летнего содержания территорий – дворов, общественных пространств, тротуаров, межквартальных проездов и фонтанов. Полным ходом в округе уже идет работа по удалению граффити, ремонту резинового покрытия и замене игровых элементов на детских площадках. Почти из 700 выявленных дефектов исправили 300. Это не аварийность. Это не аварийность. аварийность Это плановая аварийность. Замена Аварийный старых элементов. элемент удаляется. Но в СКПД остается метка, что он должен быть поставлен на место. И поэтому пока, скажем, реконструкция площадки не пройдет, задачу в СКПД закрыть нельзя. Кроме того, идет активная работа по ямочному ремонту межквартальных проездов. Первая волна завершится уже к 30 июня. Всего необходимо заделать более 3000 ям. Из них уже заасфальтировано 150. Станислав Трифонов, Елена Краева, телекомпания «Одинцова».